Привет, аудитория. Ну что, очередной бой 271-го ивента UFC. Легчайший вес Дугласильва Денрада против Сергея Морозова. Дугласильва Денрада, ставший своего соперника на 4 года, он жесткий боец, предпочитает свои бои проводить в стойке. Сергей Морозов тоже неплохой ударник, но в парке он будет в борьбе потехничнее, наверное, чем Дугласильва. Морозов пришел в UFC 1 он мастер спорта международного класса по панкратиону, мастер спорта по рукопашному бою. Так, сразу перейду к моему решению по этому бою. Я думаю, что Сергей Морозов победит решением судей, и коэффициент на это 2.40. Почему я так думаю? Потому что я не думаю, что Сергей Морозов сможет туда срочить его в стойке, потому что... Дуглас Сильва довольно-таки жесткий боец, довольно-таки стойкий боец. И проигрывал он топовым ударником. Я думаю, что ну, равно у них будет бой в стойке. А вот а, переводы Морозова, я думаю, что хоть у Дугласа Сильвы неплохая защита, но все-таки уровень борьбы а, у Морозова гораздо серьезнее, чем у того же Дугласа Сильвы. И переводить он нас сможет. И как раз вот эти вот переводы а, в течение трех раундов, они зарешают. Ну, по выносливости, я думаю, что у одного а, бойца, что у второго, а, хватит сил на полное три раунда. Поэтому мое решение, бой закончится... Решением судей в пользу Сергея Морозова. Коэффициент на это 2,40. Вы же свои а, мысли оставайте в комментариях. А, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Отвечу на объективные а, комментарии. Все, до следующего прогноза.